Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим азиатские вирусные видео! Да, но перед тем, как мы начнем, раздача удачи, как всегда, отчет удачи. Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк этому видео, вам на этой неделе невероятно повезет. Именно так! А, успевайте, я считаю. Три, два, один... Ноль. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам. Все те, кто успел поставить лайки, удача отправляется к вам. Ну, а мы начинаем. Ахаль. Как будто какой-то космический такой шаттл, который съел бумагу и отрезал часть от нее. Как интересно тут у них все. Отрезаем ненужное, он мощный, надеюсь, никогда. Никто не запихает туда свою руку случайно. Я бы не рискнула вообще работать на таком оборудовании, потому что я... Всем удачи что я раздаю, но сама попадаю иногда в такие ситуации, что... Ужас. Смотрите, он прям пальц туда запихивает, я не могу на это смотреть, поэтому я туда и не смотрю, потому что я все чувствую, такое ощущение, что по пальцам мне долбит нож. Офигеть, этот это, палец для вот этой машины, это просто, как для нас желейная конфетка. О, -о, -о, -о. Массовое уничтожение яблок. Я так понимаю, это соковеджималка. Это тоже вызымает, вызывает уже какой-то сок. И какой? Какой-то мы берем вот так вот вот. Вот это вот. И вот так вот вот. Мы вот так вот вот делаем. Кым, пым, пынь, кинг, кинг, кун, кинг, кинг, кин, кин, линг, пинг, чинг, финг, кинг, линг это замешалось. Подливает туда что-то. Так прикольно это все выглядит. Но это, конечно же, круто. Знаете, руками не надо месить вот это вот все. И все как бы происходит таким вот образом. Я испугалась. Думаю, что у нее из головы вылетает? А это просто влетают волосы. Ого! Так все быстро получается. Вообще ориентироваться надо быстро. Чуть-чуть не туда. И прическа уже будет не та. Чик -чик -чик -чик. Как вообще профессионально он так... О, вот это волосы. Вот это, у нее волосы круче, чем у меня. Блин, длинные такие, блондинистые. Какая красивая. А, нифига, смотрите на многоэтажки. Пчелы. Они пытаются их убрать. Пчелы просто их жрут. Да, без костюма здесь никак. Они просто вот это все взяли. Я такого никогда не видела. Офигеть. Э, о, Это... Тунец, скорее всего, тунец. Это рыба, которая чем-то по консистенции напоминает мясо. Я, кстати, завязал с рыбой. Вообще совсем, что было живым. Опять. Что? Какая классная сумочка. А это не сумочка, а это вот посидеть. Посидеть, посидели. Постоим и пойдем. Нифига себе удобно. Удобно, правда. Когда можно и на природу такую сумочку брать. На шашлычки, которые я не ем. Но я же ем грибы. Грибы, грибы, грибушечки. Он едет, едет, едет, едет, едет. В далекие края. Пам, пам, пам, пам, пам. Короче, вот так мы поджигаем. Какие классные зажигалки! Кот, привет! Привет, кот! Привет! Ты меня игноришь, да? Спасибо! Куда ты собрался? Там ничего нет. Ого, какие они пушистые! Вот эти вот блинчики у нее! Они супер пушистые! Ничего, блин, какие они, наверное, вкусные! Там у них хлеб, блин. Кактус. Это они так пересаживают его, получается, или куда они его поволокли? У них целая кактусная ферма. Они, наверное, их продают. Забаснословные деньги. Как красиво! Я уже вижу фотографию здесь. Как бы я вот так встала, да как бы посмотрела, чтобы было, чтобы было. Закончались бы все. О, опять пчелины рают. Он их просто отдирает. Огромный кусок меда. Вы посмотрите на этих пчел. Они размером с мой нос. Фу! Фу! Это в прямом смысле залезть в себя. А, не надо. Что вы делаете, мужики? Рассказывайте! Что там мутят вообще все бандой. тын тыри тин тын тын, -тын. Тын-тын-тын. Оп оп оп. Это как? Он пространство нарисовал в дереве настолько реалистичное, что кажется, что дерева нет. <голосит> вот это ты иллюзионистка, будто смотрите богомол держит дерево. О -о, о, о, как это Шрекова. Но я не думаю, что это будет настолько зеленое. Да, это будет посветлее. Это потрясающая оттенок. Я только по реке видела с таким. Это очень красиво. Так она такая тусуется. А, теперь можно делать вот так. А, -а, -а дискотека, Обека. Я. Я. Я. Я. Я. good! Я не знаю, что они заливают. О-о-о! Такой дом классный. Диван тоже ничего. Я чур сплю сверху. Буду бошкаться, чтобы никто не уснул Расстилаем Надуваем Такой розовый Это Ого, ж... обалденно Это самый милый надувной диванчик Который я когда-либо видела Пам Спим пам, Все Удобно Это было кощуственно по отношению к автомобилю Ну все, пацаны кстати, да, это реально лапша. Это лапша, а не лапшой, извините, укрепляют автомобиль, а мы ее едим. Стоит задуматься. Этот чувак растапливает вату. Я знаю его. И сейчас, наверное, все станет черное, как всегда. Ну да, все такое какое-то черное непонятное. Странно, да? Из цветного в темное, вообще. Мы вот так вот, вот делаем. Давай вот этот прибор Сейчас баба разберется. Достаем то, достаем все. А вот там у нас то. Фу, сейчас достану всякую мерзость. Я не люблю это дело. Вот этот приборчик может все достать вам. Да. Даже вашего краша с другого конца города. Я чокнутая, да? Что я придумываю? Шарики. а а, а зачем он в холодильнике? Видимо, в этом есть какая-то тема. Блин, да что у него тут? Что... О, русалочка! Засор. Красивый засор у тебя голубой такой. Обычно засор выглядит немножечко непрезентабельно. А это мощная такая штука, которая устраняет любые засоры. Это не у нас Это колгон или там чуть нальешь. Прошло 15 лет. Ничего не помогло. Втыкаем. Втыкаем. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан. пам Сколько моркови было, я же засмотрелась на нее. Так прикольно. Так гладенько. Окунаем. И вот туда. Вот туда, вот сюда, вот сюда, вот туда. Ждем. О, -о, о это будет супер вкусно. Это, блин, так круто. Они такие тоненькие, шоколадные. О, не хочу рыбу никогда больше. Как я могла это есть? Фу, фу. Я не могу. Я не могу. Капец упаковка. Все сжимается. Капец как. Жик. жик вакуумная упаковка для тех, кто любит хранить продукты дома. Пам-пам, А там свинья. Пам-пам-пам-пам, и лед. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Вот ну, все, он сейчас делает, знаете, что? А я это знаю, я это уже знаю, потому что я все вижу наперед вот этими глазами. Он сейчас сделает такую штуку, а внутри шарик будет. И шарик будет болтаться. Вот, я же говорила. Это капец, гигантское яйцо. Ты заливаешь, потом вот так жаришь. Это что за условия такие? Откуда такие яйца? Откуда такие печки? Откуда такое кострище? Откуда такие идеи? Это пчелы! Я, а -а -а! Я никогда не видела такое количество пчел! Он с голыми руками! Он с голыми руками! А -а -а! Ты еще ненормально, у него, наверное, руки как батуты потом опухнут. Опа-це, а тогда немножечко купил себе техники. Да ладно, это, наверное, подделка китайских айфонов. Покупайте, у нас везде стоит сотка, у нас 15 тысяч рублей. Оригинал. Вот так вот тут -вот делаем. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Люблю вас, целую, пока!